10. Добрались мы наконец-то до задач. Раствор объемом 2000 сантиметров кубических, содержащий муравьину и уксусную кислоту, разделили на две части. То есть, я уже сразу же могу записать, что у меня есть HCOH и, соответственно, уксусная кислота CH3, COH. Значит, раствор этот объемом я сразу же перейду до дециметрию кубических, Хотя, в принципе, нас нам нужно будет потом в сантиметрах так и оставлю. 2000 сантиметров кубических для нейтрализации одной части потребовалось 210 грамм раствора гидроксида калия Значит, я тут же записываю реакцию обычная реакция нейтрализация с образованием солей калия То, и побочный продукт это у нас вода Значит, я сразу же могу сказать что здесь у меня масса раствора 210 грамм массовая доля 10 процентов значит я вам предлагаю записать вот такой вариант задачи то есть когда вы не записываете дано вы просто по теми веществами записываете данные которые есть у вас в условиях далее значит для нейтрализации второй части значит, я опять же использую HCOH и CH3COH. Самое главное, что у меня не сказано, в каком соотношении взяты вот эти объемы. Мне не сказано, что на половину разделили, просто разделили на две части. На какие части нам нужно будет узнать. Значит, добавили, далее натрий OH, гидроксид натрий. Тут уже у нас получится натриевые соли, муравьиной и уксусной кислоты. Так, и побочный продукт, это у нас вода. В соотношении все один к одному. Да? И вот это у нас, то есть суммарно это все у нас будет 2000 грамм. Вот так бы я сказала. Значит, сколько мне нужно натрию АЖ? Мне нужно 100 грамм раствора и 5% по массовой доле. Вычислите объем раствора, который нейтрализовали гидроксидом калия. То есть мне нужно найти вот этот вот объем. Первое, что я вообще могу сделать, это перевести непосредственно наши э, массы растворов в массы вещества. То есть масса вещества у меня 210 умножить на 0,1 в долях, 21 грамм. То же самое я делаю с массой вещества натрию аж. 100 грамм, домножая на 0,05, то есть у меня получится 5 грамм. Э, все расчеты лучше вести по химическому количеству, поэтому нахожу химическое количество калий OH. 21 делю на 56 грамм на моль. Значит, у меня получится следующее значение 0,375 моль. Аналогично я провожу расчеты с натрию OH, то есть 5 грамм я делю на 40 грамм Грамм на моль, по идее 0,25 у меня должно быть, но лучше перепроверять. А, Вот видите, 0,125 моль. Теперь, раз у нас полностью нейтрализовали данные гидроксиды, наши растворы кислот, что я могу сказать? Что суммарно химическое количество моих кислот равно 0,375 моль плюс 0,125 моль. И это соответственно равно... 0,5. Правильно? Теперь 0,5 это, соответственно, общее химическое количество. Химическое количество, которое пошло у меня на раствор с гидроксидом калия, 0,375. То есть я могу сделать следующее, составить пропорцию. 0,5 это у меня 2000 сантиметров кубических. Тогда как 0,375 моль, то есть то, что пошло на нейтрализацию с гидроксидом калия, это у меня х сантиметров кубических. И х у меня будет здесь равно 2000 умножить на 0,375 и поделить на 0,5. Ну, давайте с вами посчитаем. У нас получается следующее. Это 1500 сантиметров кубических. Это и есть наш ответ. Мы с вами в бланке ответов записываем только 1500.